Я приветствую всех зрителей телеканала форума свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас белорусский политик, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и бывший кандидат в президенты республики Беларусь Андрей Санников. Андрей Олегович, здравствуйте. Добрый день. Давно с вами не общались, давно не обсуждали белорусские новости, а их все больше и больше накопилось уже довольно много. На днях бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Виктор Бабарейко получил 14 лет лишения свободы только за то, что фактически решился участвовать в президентских выборах против Лукашенко. Как вы можете прокомментировать этот приговор? Ну, во-первых, я не стал бы это называть приговором. Приговор это следствие суда, суда нет. Ему он по-прежнему находится в плену, захвачен оккупационным режимом. Уже больше года он там находится и этот срок... Продолжается. И, в общем-то, как прокомментировать, по-моему, настолько очевиден всем э, вот это вот, очевидное это решение продлить его содержание за решеткой, э, страхом Лукашенко, ненавистью к людям, которые намного грамотнее, умнее, образованнее его и намного больше подходит на роль президента Беларуси, которую он не занимает уже более 20 лет. Вот. Это месть, это страх, ничего более, никакого. Даже если бы, даже если говорить о каких-то базовых вещах, да, то ни один приговор сегодня по политическим мотивам, а безусловно, Бабарыка, суд Бабарыка это политическая расправа, Нельзя назвать э, приговором, нельзя назвать судом, потому что, я хотел бы подчеркнуть, это не мои слова, это заключение специального докладчика ООН по независимости судебной системы, что в Беларуси такой независимости системы не существует. Это заключение было сделано давно, и, к сожалению, ничего с тех пор не изменилось. Поэтому все суды на с политическим подтекстом, это расправа. Это никак не процесс. У нас уже сегодня более трех тысяч политзаключенных. Вот, чтобы не сбивали цифры, правозащитники признали где-то 535, но они, видимо, просто не успевают выполнить какие-то формальности. А людей, которые привлечены к ответственности лукашенковским режимом по политическим мотивам, более трех тысяч. И большинство из них в тюрьме. Вот uh, такая ситуация, да, это, в общем-то, яркое проявление, еще одно проявление uh, отвратительного физиономии этого режима и опасности этого режима для окружающих. Еще одним проявлением э, отвратительной физиономии этого режима был захват самолета, в котором летели Роман Протасевич и его девушка Романа Сапега. И опять-таки на днях стало известно, что оба они переведены под домашний арест. Звучат разные предположения о том, почему это произошло. Некоторые считают, что это результат давления Запада, другие говорят, что спецслужбы фактически добились от Романа всего, чего они хотели. А вы как думаете? Ну я не не хочу комментировать личность да потому что я знаю его и в общем то то что происходит сейчас было ожидаемо это сценарий лукашенко а вот захват самолета это другое то что это было прямое враждебное действие угрожающее безопасности граждан других стран граждан европы граждан сша это уже, в общем-то, и, и подвигнуло европейцев, и Соединенные Штаты более серьезно относиться к той опасности, которая исходит а, от режима Лукашенко. А то, что сценарий Лукашенко сегодня разыгрывается по разным направлениям, а, и в том числе с участием захваченных а, а, людей, это, это факт, это мы видим. А есть ли возможность как-то подвинуть Запад еще сильнее в направлении того, чтобы были приняты еще более решительные меры в отношении режима Лукашенко? И какие это могут быть сейчас меры? Это санкции, секторальные санкции. Посмотрите, это впервые произошло, что начали вводить секторальные санкции. Тут же, в общем-то, постеснялись ввести в полную силу, сделали изъятие, которое касается и бизнеса. Uh, и прежде всего интересов uh, западных компаний в Беларуси. Это по калийным удобрениям изъятия, это по, по другим направлениям. Я в последнее вот время общался с uh, политиками и аналитиками государств, которые находятся uh, не, не в Евросоюзе, это Канада, это Великобритания, и, uh, которые не, не особо uh, торопятся с жесткими санкциями. И в общем-то вот мне кажется, что если будет такое всеобъемлющее решение по санкциям, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Норвегия присоединятся к тем санкциям, которые уже введены Евросоюзом и ужесточат их, это пойдет на пользу дела, это прежде всего, в общем-то, обрубит финансирование режиму. Вот. И да, отвечая на вопрос, они могут пойти по, по, по пути ужесточения, потому что только такой язык понимает э, диктатура везде, в любой стране. И тут э, не стоит обращать внимание на ханжеские какие-то утверждения, что это повредит э, обычным гражданам. Обычные граждане говорят, давайте скорее помогите в общем избавиться от этого упыря. Уже нет сил терпеть. В то же время мы знаем, что у Кашенко есть некий неискончаемый нескончаемый ресурс финансово-экономической поддержки, это его собрат по диктатуре Владимир Путин. Как вы думаете, вот после той встречи, которую мы видели, последней встречи Путина и Лукашенко, когда они нежно обнимались и что-то обсуждали на яхте, есть ли какое-то движение Лукашенко в сторону еще большего сближения с Путиным? И что вообще происходит в их взаимоотношениях? я не мне не, не очень это интересно да мне интереснее другое что после этой встречи э, на саммите байден путин в женеве был поднят вопрос о беларуси и э, по словам байдена путин не возражал что такая проблема существует в общем-то принял точку зрения американцев и после этого он не, не было никаких опровержений значит э, действительно вот этот вот нарыв уже созрел, чтобы его вскрыть. И я думаю, что вот это важнее, чем а, а, наблюдать за фальшивыми какими-то ужимками двух а, престарелых диктаторов, да, потому что, ну, в общем-то, мы все равно а, не не знаем, что там происходило, что будет происходить. Это обычная практика, вот, характерная для таких режимов. Врать постоянно, демонстрировать хорошие отношения никому ни не секрет, как они ненавидят друг друга. И вот эти обнимашки, они, они, наверное, интересны психиатрам даже не психологам, мне не совсем интересно Мне, да, нам и, и, и вам, наверное, интересно, когда все-таки мы освободимся от этих режимов, потому что уже, по-моему, а в Беларуси точно все красные линии перешел Лукашенко. Ну и в России где-то к этому приближается. Лукашенко, обрубив фактически все мосты с Евросоюзом, обрекает себя на все большую зависимость от Путина. Как вы думаете, есть ли угроза в ближайшее время прямой аннексии Беларуси-Путинской России? Но это, ну, это будет... Угроза всегда существует, скажем так. Но это будет полный идиотизм. Это уже будет даже не идиотизм, это будет показатель, наверное, слабоумия, да, потому что <смех> никто даже не поднимет, в общем-то, токсичную вещь, которая грозит тебе смертью, смертельной опасность, даже если она плохо лежит. Да? Вот Беларусь сегодня в таком состоянии. и вот так, такое сделал Лукашенко. Он страшно токсичен, не... почему, в общем-то, даже. А белорусские предприятия не привлекательны сегодня для российского бизнеса, потому что они под санкции, потому что они будут еще больше под санкции, потому что, в общем-то, это будет не прибыль, а убыток. Поэтому попытаться что-то сделать, ну... Конечно могут, но я говорю, что это будет выжившие из ума политики. Я бы обратил внимание вот на последнюю редакцию концепции национальной безопасности России. Там мне... ну, очень интересный документ, я вот советую всем почитать. Там настолько, на мой взгляд, почему-то люди пугаются, что там такая подготовка к войне. По-моему, там расписались кремлевские правительства в полной беспомощности в полном провале на всех направлениях, в международной политике прежде всего. Они сегодня даже не упоминают СНГ, которая была любимой игрушкой, поняв, что провалились и по этим направлениям. И там вот явно обозначено, что Россия замыкается внутрь, будет пытаться изолироваться от внешнего мира, будет пытаться, в общем-то, заниматься поиском врагов продолжать. Но там заложено... Очень серьезная бомба, которая вот-вот взорвется, потому что упор делается на какие-то вещи а, нравственного, морального, скрепного характера. А это настолько очевидно расходится с образом жизни кремлевских и их приближенных, что это ну, ну, просто бросается в глаза. Поэтому, вот, исходя из этой доктрины, просто нет сил уже у Кремля на какую-то внешнюю экспансию. Просто нет сил. И давайте не забывать все-таки, что как не надувая щеки Кребль, Россия не есть супердержавой, которой она была когда был Советский, ну, в составе Советского Союза, когда считает себя правоприемником. Это надо относиться к России согласно ее экономическому потенциалу и месту в общем-то в, в мировой экономике. Оно весьма-весьма неприглядное и неприметное. Да? Поэтому вот может быть поползновения какие-то на территории Беларуси, но это значит принять на себя огромные расходы. Огромные. Несопоставимые даже с войной на Донбассе и аннексией Крыма. Расходы и 10 миллионов недовольных человек. Ну да, и плюс изоляция. Непризнание полное. Изоляция и так далее. Ну, Не знаю. Я... Иногда говорю, может быть, это и была бы шоковая терапия для нашего региона. Все бы рухнуло в одночасье. Но мы же с вами понимаем, что аннексии бывают разные. Не всегда это танки, которые врываются в пространство другой страны. И не всегда это спецназ, который под домом автоматов заставляет как-то голосовать депутатов. Бывает так, что это носит какой-то ползущий характер. Подписываются многочисленные незначительные, на первый взгляд, документы, вносятся какие-то поправки, создаются какие-то органы власти, и постепенно мы видим, что создается некое единое пространство фактически. Вот. Ну, если с этой точки зрения, то она давно уже происходит и произошла, и только при Лукашенке такое возможно. Но я все-таки понимаю, под аннексией решение полное лишение территории а, независимости. Понял, как да, произошло. я понял. Вот, Но это да, это Лука... только при Лукашенке это возможно. Лукашенко сделал все, чтобы да. Беларусь да. стала полностью зависимой от одного соседа восточного. И все. А какая-нибудь есть у вас информация о том, что вообще сейчас происходит в среде оппозиции? Даже не оппозиции уже, а в среде вообще всего белорусского общества сейчас. Есть ли какие-то поползновения снова к выступлениям или пока люди предпочитают отсиживаться в относительной безопасности? Конечно, безопасность – вопрос номер один. Потому что вот такого террора, который сегодня происходит, ну не зря многие говорят, я с этим согласен, со времен э, нацистской оккупации не видела земля Беларуси вот В то же время выросла значительно выросла ненависть к персональному Лукашенко и к его прихвостям. Да? Вот это очень заметное явление. И говорить сегодня о том, что будут массовые протесты завтра, они не приходится. Но то, что они будут обязательно, это, это можно гарантировать. Сегодня идет поиск форм внутри Беларуси, потому что ну, то, что происходит не в Беларуси, это отдельная тема для отдельного разговора. Внутри Беларуси происходит поиск форм сопротивления, потому что протесты, э, и надо отдать должное героизму белорусов, они не, не, не прекращались ни на день. Да? Хоть э, малочисленные, единичные флаги, какие-то э, партизанские действия, вывозки партизанские, э, марши даже... Э, устраивают э, белорусы да и вот идет поиск более эффективных форм вот сейчас появились призывы к вновь найти эффективную модель забастовки санкции я думаю помогут в том числе и возобновлению забастовочного оживлению забастовочного движения вот появились призывы от некоторых предпринимателей телеграм-каналов частным предприятиям уйти в отпуск. да, Это тоже будет своего рода забастовка, которая будет безопасной. То есть ищутся и они находятся, безопасной формы сопротивления, потому что сейчас уже это в, существует в, в режиме сопротивления, который обязательно перерастет в массовые и заметные протесты, потому что ну, просто-напросто этот режим не, не уже никак не сможет вернуться назад, хотя там Какие-то попытки Лукашенко постоянно предпринимает. Ну, он всегда был оторван от реальности. А есть ли угроза дворцового переворота или хотя бы того, что белорусская правящая элита попросит Лукашенко уйти из поста президента? Я думаю, да, она есть, потому что там... Нельзя держать э, своих э, вассалов, подчиненных, э, халуев, как угодно называть, в страхе постоянно. А э, Лукашенко управляет только страхом, потому что никаких э, в стимулов он предложить не может. Он не может предложить э, ничего положительного, кроме страха. Но деньги я не считаю стимулом. Это, наверное, для э, одноклеточных каких-то, э, типа Крапинкова, который... Любит окна бить в кафе, демонстрируя свою доблесть. На самом деле демонстрирует трусость. Вот. Деньги и водка, или еще какие-то стимуляторы, но это, это не есть стимулирование на будущее. Да? Поэтому да, вполне возможно, потому что любви там нет, есть страх, есть ужас перед распоясавшимся совершенно психопатом, а поэтому в любой момент может произойти все что угодно. Еще одна тема, связанная тесно с Беларусью, это организация нелегальной иммиграции в Литву. Мы сейчас находимся здесь и знаем, что буквально каждый день литовские пограничники задерживают по сотне, а то и больше беженцев, которые бегут в Литву через территорию Беларуси, складывается впечатление, что Лукашенко просто открыл границы и намерен затопить Литву этими беженцами. Вы что-нибудь знаете об этой теме? Ну, это было, в общем-то, не впервые он это, он грозил и раньше, и пытался это делать раньше. Вот. Я бы говорил о том, что это террористические действия в отношении соседнего государства, а не нелегальная миграция, потому что нелегальная миграция, это все-таки а, связано с тем, с желанием людей уехать от каких-то опасностей, а здесь целенаправленное действие неизвестно. Причем, а, почему я говорю о терроризме, потому что мы знаем, что всегда вспомним там сирийские а, сирийский кризис, кризис с сирийскими беженцами и другие. Всегда с такими группами беженцев засылаются либо террористические, либо диверсионные группы. А обязательно. Вот тогда, я думаю, литовские спецслужбы это прекрасно понимают. Сколько нужно еще вот угроз реальных и действий враждебных в отношении Евросоюза, чтобы там все-таки поняли необходимость жестких санкций? Ну, хорошо. Вот самолет посадили граждан подвергли опасности европейских сейчас перекидывают диверсантов нарушают границу создает пытаются создать проблему дальше я я уверен что происходит в общем-то переброска и других запрещенных вещей, да, то есть наркотики, торговля человеческими органами, торговля людьми, все, э, все, что угодно, и это будет продолжаться. Сегодня я прочитал информацию, что один из таких достаточно одиозных, известных э, организаторов частных военных компаний, некто принц, который э, в общем-то славится своей жестокостью и цинизмом, он был в Беларуси, и потом Прилетел в прошлом году, потом обсуждал в Украине э, свои интересы о покупке, приобретения предприятий военно-промышленного комплекса. То есть сейчас вот, э, вода взмутилась настолько, что, что там э, рыбку ловит, и негодяи. И это надо хорошо понимать европейцам, это надо хорошо понимать трансатлантическому сообществу, что надо жестко ставить заслон. С миграцией, мне кажется, есть простые решения, они платят по 15 тысяч долларов, как мы. Вот надо сделать все так, чтобы эти 15 тысяч долларов, они, их люди тратили просто теряли да эти деньги, да. Есть много способов, чтобы пошел слух в Ираке в том же, откуда они приезжают, что ты можешь заплатить 15 тысяч долларов и остаться с носом и еще и попасть в тюрьму. Жестче надо действовать по отношению к Лукашенко, потому что это это идет война, она будет продолжаться. Если благодушествовать, то под угрозой будут, в общем-то, большие очень пространства даже. Не, не говоря уже о конкретных там, службах. Недавно стало известно, что власти Литвы фактически признали офис Светланы Тихановской в качестве некого ну, официального представительства народа Беларуси. Как вы думаете, есть ли шанс на то, чтобы весь Европейский Союз фактически занял бы такую же позицию, прекратив официальные контакты с Лукашенко и признав белорусскую оппозицию в качестве равноправного партнера. Ну, белорусская оппозиция и офис Тихановский ⁇ это разные вещи, на мой взгляд. А, белорусская оппозиция сегодня лидеры оппозиции в тюрьмах. Это Статкевич, это Тихановский, это Бабарыка, это Афнагиль, это Павел Северенец, это есть лидеры оппозиции. То, что офис получил признание, наверное, это хорошо. То, что, ну, для меня это, понимается, такое этот офис стал такой достопримечательностью белорусской, да, который, ну, я бы сравнил, есть такая, такой домик первого съезда РСДРП в Минске, там, где возникла большевистская партия. Вот он нравится иностранцам и коммунистам, а мне не нравится, и большинству белорусов не нравится ни этот домик, ни все, что с ним связано. Ну вот, как-то есть внимание к этому офису, хорошо. А то, что посредственно его деятельность плохо, то, что, в общем-то, многое затормаживается из-за нерешительности вот этого офиса, плохо. Поэтому я хотел бы, чтобы такое представительство появилось, но я не хотел бы, чтобы происходила институционализация вот совершенно посредственных каких-то вещей, которые... Сегодня мало отношений имеет к белорусской ситуации. Об этом мы говорили в начале. Вот, э, мне кажется, что сегодня нужно обращать внимание больше на то, что нужно людям в Беларуси, а не на какие-то внешние телодвижения. А в, в Беларуси нужно решительно останавливать репрессии. Вот как раз офис Тихановской э, полгода почти даже больше делал все, чтобы не было никаких санкций. То есть были, не было ни, ни четких призывов, и были, наоборот, разъяснения, что это может повредить ситуацию, это может спровоцировать Лукашенко на э, более жесткие действия. Как раз спровоцировала медлительность европейцев, э, э, прежде всего, европейцев. Поэтому проблема это, в общем-то... Ну, если говорить о моем взгляде, я считаю, что движение к правительству в, изглании, в изгнании преждевременно. Мне в свое время, а это и означает вот, признание официальное в европейских странах. Во-первых, они вряд ли пойдут на это. А это означает движение к созданию правительства в изгнании. Да? Мне в свое время несколько раз предлагали этим заниматься. Я свою позицию всегда высказывал таким образом, пока есть возможность сопротивления. А внутри Беларуси это будет вредить белорусскому делу. Предстоятельства нужны правительство изгнания пока преждевременно. Ну, наконец, последний на сегодня вопрос. Я понимаю, что делать прогнозы в таком деле – это дело неблагодарное. Но попытаемся все-таки представить, что будет в ближайшем будущем. Как вы думаете, сколько еще может просуществовать режим Лукашенко? Я думаю, что он уже, в общем-то перешел все границы своего существования, он уже не существует, он он удерживается силой. То есть возвращение к режиму тому, который контролировал прежде всего экономику Беларуси уже не будет. Он контролирует силовиков, опирается на силовиков, и, в общем-то, от них же и зависит. И от них же исходит и ему и опасность, поэтому идут и перетасовки такие в силовом блоке и так далее я думаю что с более решительным введением санкций с организацией забастовочного движения возобновлением протестов ему не останется там и часов но к этому надо идти это надо готовить я говорил что до, до конца этого года его не должно быть этого режима по всей логике Могут ему помочь два фактора – Россия и Запад. Вот не надо сбрасываться с счетов, потому что нынешние репрессии были подготовлены Западом. Снятием санкций в 2016 году, приездом огромного количества визитеров, открытием огромного количества кредитов всеми структурами, Европейским банком реконструкции развития, Европейским инвестиционным банком, частными банками. То есть Лукашенко позволили и вооружиться в прямом смысле слова, и укрепиться финансово. Поэтому вот два фактора, они по-прежнему существуют, а то, что народ Беларуси будет протестовать, сопротивляться, это тоже факт, то что мы будем требовать санкции, это тоже факт и то, что... Рабочие все равно придут к сознанию необходимости забастовки, иначе им просто несложно не, не будет выжить в этой ситуации. Поэтому я думаю, что перспективы они действительно не просто сохраняются, они все более очевиднее становятся ухода этого режима в ближайшее будущее. Спасибо большое. С вами были Андрей Санников и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия» с разговором о Беларуси. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и до новых встреч!